Здравствуйте, меня зовут Архипов Захар, я ученик 5 Б-класса МБУ и Технического. Сегодня я вам расскажу в течение 15 минут про освоение Марса. Как же это будет? Тебя уже ждали много лет. Марсианская колония станет настоящим страховым полисом для человечества. Ведь, вероятно, в далеком будущем человечеству придется покинуть Землю. Причины могут быть разные — перенаселение, природные катаклизмы, исчепание запасов полезных ископаемых. Из-за этих проблем человечество уже рассматривает возможности перелета на Марс на других планетах Солнечной системы. В этом и стоит актуальность нашего исследования. И как вы думаете, в честь кого назвали Марс? Конечно же, в честь древнеримского бога войны, Марса. Марс называют красной планетой из-за из из из из красноватого оттенка, придаваемой ею оксидом железа. Марс — четвертая планета в Солнечной системе. Диаметр и масса Марса меньше земного. По строению Марс очень похож на Землю. У него также есть кора, мантии, ядро. Но в отличие от Земли, ядро Марса твердое и не вращается. У Марса почти что нет магнитного поля, из-за чего Марс подвергается воздействию радиации. Продолжительность суток на Марсе почти что такая же, как и на Земле. А год на Марсе длиннее, чем на Земле. 687 земных суток. Воздух на Марсе опасен для человека, ведь он на 96% стоит из углекислого газа. В среднем температура на Марсе достигает до минус 47 градусов Цельсия. Бывают такие моменты, когда Марс и Земля сближаются. В эти моменты от Марса до Земли всего лишь 56 миллионов километров. Эти моменты называются великими противостояниями. Но если планеты не вращались, то эти бы до Марса было всего лишь 115 суток. Но планеты вращаются вокруг Солнца. Нельзя ракету запустить прямиком к Марсу. И пока ракета долетит, масса уже уйдет далеко, по орбите. Поэтому нужно запускать ракету на опережение. То есть туда, где планеты нет. Ученые используют метод Гомской траектории. Гомская траектория — это часть эллипсической орбиты, с помощью которой можно перейти с орбиты Земли на орбиту Марса. То есть на время полета космический корабль становится искусственным планетой Солнца, который, согласно первому закону Кеплера, двигается по эллипсической орбите. Согласно третьему закону Кеплера, мы вычислили, сколько же лететь до Марса по такой траектории. Полет в одну сторону продлится 8,5 месяцев. Но такой полет пройдет э, сам, э, с большими затратами на топливо и работы тормозных двигателей. И кроме того, нужно будет подобрать определенное время запуска, когда Марс и Земля сблизятся. Другой метод предлагает направлять ракету в точку впереди планеты. То есть туда, где планеты нету и ждать, пока планета подхватит корабль. Такой метод называется «баллистический захват». Но и такой полет придет с очень большими затратами на время. И поэтому пилотирование перелета до Марса выгнили по Гомской траектории. Сейчас ученые еще рассматривают возможности перелета на Марс через Луну, там, где будет происходить дозаправка топливом ракеты. Сейчас Марс изучает семь космических аппаратов, в том числе и 2 марсохода. «Дюреосити» и «Оппортюнити». В марте 2016 года с космодром Байконур был запущен многофункциональная орбитальная станция «Тэджион» и десантные модульские аппарели. Цель проекта – нахождение источников метана, которые докажут существование жизни на Марсе или активные геологические процессы. В октябре 2016 года аппараты успешно разделились. Но предполагается то, что двигатели у десантного модуля были выключены ранее. Чемский аппарат достиг Красной планеты. Из-за сбоя в нагревационной системе аппарат разбился. Эта фотография была сделана с места происшествия, которое сделало космическое агентство НАСА. Пока марсоходы исследуют Марс, люди только готовятся к полётам туда. На стадии указаны основные программы освоения Марса человеком. Почему же Марс исследуют не люди, а роботы? Основная проблема одна — это высокая вероятность ретального исхода. Ключевых причин несколько. Это, высок... это радиация и невесомость при полете на Марс имеют, чем на Земле, значение силы тяжести на Марсе. Посмотрим, как невесомость влияет на самочувствие человека. У человека начинается тошнота, ухудшение зрения и галлюцинации. Кровь переливает к верхней ча... части тела. Дизы космонавтов становятся припухлыми. На фотографии показан американский астронавт Скотт Келли и русский космонавт Михаил Корниленко. Они около года пребывали на МКС. Но не стоит забывать, то, что люди будут находиться на Марсе, там, где гравитация совершенно не такая, как на Земле. Рассчитаем гравитацию на Марсе. Гравитация на Марсе составляет 38% гравитации земной. Посмотрим, как такая гравитация влияет на самочувствие человека. Может запустить небольшой спутник. Как вы думаете, с кем? с животными, например, мышами, и сделать гравитацию приближенной гравитации на Марсе. И посмотреть, как такая гравитация будет влиять на их самочувствие и на их потомство. Создание искусственной гравитации на Марсе является первостепенной задачей для ученых. Другой проблемой является радиация. При полете на Марс люди окажутся уязвимы от солнечных вспышек и космических лучей. Сравним годовую дозу радиации при... Нахождении на Марсе, при полете на Марс обратно, при нахождении на МКС, при облучении естественными источниками радиоактивного изучения и при профорографии, которые мы делаем каждый год. Показатели годовой дозы радиации на Марсе и при полете на Марс являются слишком высокими. Эт, э, эта радиация может привести к развитию лучевой болезни, генномутациям, краковым опухолем и глейкозам. Таким образом, в работе мы проанализировали условия окружающей среды Марса. У окружающей среды Марса и Земли есть нечто общее, но эти факторы, которые окажут для Земля, совершенно непривычны. Это состав и размер атмосферы, температурный режим и продолжительность года. Рассмотрели основные траектории полета на Марс и программу освоения Красной планеты. Определили лучшее время для полета на Марс и время полета. Исследовали ключевые факторы, препятствующие организации межпланетной экспедиции. Это радиация и меньше, чем на Земле, значение силы и тяжести. А напоследок посмотрим отрывок из фильма Марсианин. Итак, надо придумать, как расти еду на три года. На планете, где ничто не растет. К счастью. я ботаник. Марс. Будет в ужасе от моих Так что, если хотите выжить на Марсе, занимайтесь наукой. Спасибо за внимание. Здравствуй. Существуют ли экспедиции Роскосмоса на Марс? Если да, то какие? В данный момент есть одна экспедиция, которая должна состояться в 2020 году. Но экспедиция не предполагает именно посадку на Марс, а лишь облет планеты. Марс очень опасная планета, и интересно, как именно будут выглядеть колонии на Марсе. Может быть, у вас есть какое-то свое видение, или вы знакомы с какими-то программами? Ну, есть программа, например, Mars Direct, которую я показывала ранее. Там Роберт Зублин, это основатель программы, он решил то, что он уже сначала запустить Небольшой корабль, который э, приедет э, с едой, с аппаратурой и будет накапливать э, именно топливо для полета в обратную сторону. А вслед за ним прилетит э, корабль с людьми, которые будут как раз э, строить э, на Марсе колонии, будут делать специальные жилища, в которых будет, например, растение, кислород. Смотри, недавно была... Ну, планировалось организовать поездку на Марс нескольких людей, ученых, которые должны были изучать эту планету и не вернуться назад, то есть умереть там. Как ты относишься к поступку и что ты думаешь об этом? Ну, мне кажется, что это хороший поступка, потому что если они прилетели на Марс, они накапливают очень много нового, и то есть они могут передать эту информацию другим людям, которые вслед за ними полетят. У меня такой вопрос. Как ты думаешь, когда человечество будет готово к полету на Марс? Может быть, какие-то оценки ты уже читал в литературе? Я читала литературу. Там в, именно НАСА предполагает полет в 2030-х годах. И в этот момент как раз будет великое противостояние. Там, где будет самое маленькое расстояние от Земли до Марса. Я тоже увлекаюсь темой Марса, но немного с другой стороны. Я хотела задать вопрос: вот если все-таки человечество прилетит на Марс, э, будет жить. Э, с какими патологиями э, будут рождаться дети, как ты думаешь? То есть способны ли эти дети, вернувшись на Землю, прожить на Земле? Ну, мне кажется, нет, там же все-таки гравитация другая. То есть у них будут слишком легкие кости и да. проблемы сердечно-сосудистой системы? Да. Назови хотя бы три своих любимых фантастических произведения, связанных с космосом, которые ты бы порекомендовал прочитать всем и вдохновиться э, продолжить род людской не только на планете Земля, но и за ее пределами. Спасибо. Например, книга Стефана Петранника, которая называется «Как мы будем жить на Марсе». Книга Роберта Зубрина «Как выжить на Марсе еще». Ну, более достойные я больше не нашел. Понятно, что полет на Марс — это билет в один конец. И я бы хотел спросить тебя, ты бы сам бы отважился туда полететь? Ну, наверное, все-таки нет.